Под вечер, может быть, к чаю Может быть, просто попьем на дейку Ты пацак, ты подзак, и он пацак А я Чепланин, и они Чепланин Я ценю по заставе. вчера сказала мне, что...